Всем привет! Самая поразительная особенность многих животных это умение сливаться с окружающей средой. В большинстве случаев их маскировка предназначена для защиты от хищников, но некоторые используют ее, чтобы поймать себе добычу. И сегодня я расскажу вам о представителях животного мира, которые довели свою маскировку до совершенства. Листохвостый гекон. В тропических лесах Мадагаскара обитает один весьма необычный вид геконов, заметив которых достаточно сложно, потому что их структура кожи и окрас очень похожи на сухие или опавшие листья. Взрослые особи достигают в длину 15 сантиметров, большую часть которых занимает длинный и широкий хвост, сильно смахивающий на опавший лист. Они ведут ночной образ жизни, из-за чего природа одарила их большими глазами, позволяющими прекрасно видеть в темное время суток 350 раз лучше, чем человеку. Но главной отличительной особенностью всех видов является невероятное умение маскироваться. Обитающие в древесных лесах острова, животные способны имитировать опавшую или подгнившую листву, кору деревьев, песок и даже мох. В основном все гекконы имеют коричневый окрас со всевозможными вариантами оттенков, но также часто встречаются бежевые, серые и даже черные. Некоторые виды имеют настолько плоское тело, что оно практически не отбрасывает тень, что дает дополнительное преимущество в защите от хищников. Гикон буквально исчезает, если по его мнению где-то рядом опасность. Главное вовремя ее заметить и тогда шансы хищника равны нулю. Но даже если кому-то и удалось схватить зубами геккона за хвост, то это еще не победа, потому что, как и все ящерицы, он способен оставить хвост хищнику, а сам благополучно скрыться в траве. Рогатая гадюка Свое название рептилия получила из-за двух больших чешуек, которые расположены над ее глазами и имеют форму рожек. Длину змея не превышает 80 сантиметров, а цвет ее идентичен цвету песка с коричневатыми вкраплениями. При помощи такой маскировки она сливается со средой обитания и заметить ее чрезвычайно сложно. Но чтобы окончательно замаскироваться, гадюка приспособилась закапываться в песок, оставив на поверхности только глаза. Мелкие пилообразные чешуйки, расположенные по бокам туловища, служат основным роющим механизмом при закапывании змеи. Когда рептилии необходимо спрятаться, она раздвигает ребра в стороны, тем самым сплющивая туловище, и быстрыми вибрирующими движениями использует чешуйки как роющий механизм. А увидеть след от спрятавшейся в песке гадюки вряд ли получится, Первое же дуновение ветра уносит за собой еле заметные песчаные бугорки, оставшиеся от погружения. Карликовый морской конек, Карликовые морские коньки или коньки пигмеи были впервые обнаружены аквалангистом по имени Джордж Баргибант в 1969 году. Их размер составляет всего 2 сантиметра, а окрас может варьироваться от ярко-красного до тускло-серого в зависимости от коралла, на котором они обитают. Обычно они используют свой гибкий хвост, чтобы прикрепиться к стеблям коралла и полностью слиться с окружающей средой. С помощью такого метода маскировки, карликовые морские коньки охотятся за пищей и прячутся от врагов. Исполинский казадой. Главной особенностью исполинских казадоев является их способность маскироваться. Эти птицы настолько искусны в этом деле, что садясь на выбранную ветку, уверены в своей невидимости. Они отлично сливаются с деревом, и подойдя к ним даже вплотную, их нелегко увидеть. Во время маскировки козадои не забывают следить за всем происходящим вокруг. Даже с закрытыми глазами они наблюдают за обстановкой, так как веки глаз в закрытом состоянии образуют мелкие отверстия, позволяющие птице увидеть опасность даже во время сна. Исполинские козадои предпочитают отдыхать в основном на засохших деревьях, где им легче маскироваться. Как правило, птица размещается так, чтобы голова свешивалась как продолжение ветвей. Благодаря этому, создается впечатление, что ветка длиннее, чем есть на самом деле. В светлое время суток, казадои очень расслаблены и любят поспать, а ночью ведут очень подвижный образ жизни. В основном они питаются насекомыми, потому что их клюв не предназначен для добычи крупных животных. В связи с этим, пернатые лакомятся светлячками и бабочками, чего им вполне достаточно. Орхидейный богомол Орхидейный богомол из Юго-Восточной Азии эволюционировал таким образом, что выглядит почти так же, как цветок орхидеи. Более того, богомол копирует не только цвет цветка, но и форму его сердцевины, практически полностью сливаясь с растением. Они напрямую используют свое сходство с цветами, чтобы обеспечить себе успешную охоту. Богомол может находиться в любом месте, на земле или на ветвях кустарников, и быть одинаково привлекательным для своих жертв, ищущих нектар. Камбала Камбала одна из рыб, обитающих на песчаном дне. Строение ее тела имеет плоские формы, позволяющие ей охотиться в лежачем положении, в котором более удобно прижиматься боком ко дну. Глаза у рыбы располагаются на верхней стороне, но рождаются камбалы симметричными, и в возрасте двух месяцев плавники сдвигаются к бокам, один из глаз постепенно переходит на противоположную сторону, и тело принимает плоскую форму, благодаря которой она умело маскируется. Точно так же, как и рогатая гадюка, она закапывается в песок и выжидает свою жертву, оставив на поверхности только глаза. Бабочка-листовидка В Индии, Непале и ряде других азиатских стран живет очень красивая бабочка-листовидка. Размах крыльев которой достигает от 6 до 11 сантиметров Их верхняя сторона ярко окрашена в синие цвета С металлическим блеском и оранжевыми полосками Но всю эту красочную расцветку бабочка скрывает невзрачным нарядом Дело в том, что ее крылышки очень хорошо видны издалека Что привлекает естественных врагов Однако листовидки выработали против них защитный прием Другая сторона крыльев похожа на сухой лист с отчетливой в центре жилой и подобием черешка, образованного хвостиками заднего крыла. Сев на ветку или другую поверхность, насекомое складывает крылья и даже на близком расстоянии ее очень трудно отличить от сухих листьев. Рыболист Рыба-лист является единственным представителем своего рода. Этот типичный хищник обитает в реках Амазонии, а самой интересной его особенностью является удивительная адаптация к ловле добычи. Формой тела и окрасом рыбка напоминает сухой лист дерева, плавающий по течению. Для усиления эффекта рыбка медленно дрифует вниз головой, двигаясь с помощью прозрачных плавников. Но стоит только жертве потерять бдительность и приблизиться к такому листику, хищник открывает свою необычайно широкую пасть и буквально всасывает свою жертву. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.